нам пришел подарок сыну сукложницей мы решили его побаловать раз уж он увлекся обе по металлоискательству клад найти То есть взяли ему вот такой металлоискатель все как говорится прошел китайские друзья нам выслали такая коробка зарезали мы уже глянули, нам прислали. Не дешевенький, конечно, ну ладно. Так, что-то у всех красивая коробка а здесь. Ага, нет. Есть, есть красивая коробка. Тоже у нас есть. Вот он. Gold Hunter Metal Detector T девяносто. Да. значит. Блютус наушники. Он абсолютно водонепроницаемый. То есть глубина погружения три метра и так далее. Так, что у нас есть? Там дракон какой. Оп! Ну, кстати, хочу сказать, вот где покупали, брал я только металлоискатель с катушкой 11 дюймовый Ну, наушники. Здесь Bluetooth наушники. Довольно-таки неплохие. Вот он, блок. Да. ручка это руководство пользователя кстати на русском языке офигеть Здорово. Так. зарядник это уже подарок приятненький подарочек то есть аккумуляторы питпоинт питпоинтер положили кстати питпоинтер он минимум стоит где-то тысячи, наверное, две с половиной, три, а если хороший, и по 6 стоит тысяч. World Hunter, профессиональный. У меня он есть просто. Уже такой. Ну, не такой, попроще. Этот, наверное, супруга продаст. Любит она у меня. Типа, зачем нам два? А та... То есть мы отбиваем стоимость подарка. Сыну не скажем. Так, ну и есть катушка, да, вот она катушечка, все аккуратненько, все хорошо. Ну, потом расскажем, как он в деле. Отлично. Так, сейчас включим его. Аккумулятор нам только еще раздобыть. Если все работает, поставим продавцу хорошую оценку сыну. Ну, наверное, уже положим под елку. Сейчас спрячем, запакуем, потому что зима на дворе, все равно сейчас он уже ничего им искать не будем, это до весны. Пока будет осваивать инструкцию, слава богу, прислали на русском языке. Пускай изучает тактико-технические характеристики. Так, пока довольна, все качественно, все красиво.